Всем привет, ребята! Сегодня хотел рассказать о такой полезной программе, как Unlocker. Эта программа помогает нам открыть все скины, все бруталки, фаталки и все такое. С помощью нее мы можем открыть все, что находится внутри весь этот, короче, контент. Э, вот этот файлик, он будет в ссылке в описании. Просто туда зайдете, скачаете и потом создадите просто такую папочку Unlocker, назовете. Точно так же надо назвать. Заходим сюда, берем вот это вот, закрываем. Надо, чтобы WinRar хотя бы был, да? Вот это все берем, перетаскиваем или копируем в эту папочку. Заходим сюда, так, вот. Если у вас она вообще, программа не работает, то есть у меня не работала, я сперва установил вот, вот эту штуку, там все показано, просто надо нажимать все время «Продолжить» и соглашаться. Это просто для системы Windows, да? Вот, то есть вот эта папочка у нас есть. Все ок. Теперь нас интересует следующее. Нам надо зайти в Steam. Вот я уже зашел. Нажимаем на «Свойства». Нам надо корневую папку найти «Mortal Kombat». Для этого нажимаем «Локальные файлы», «Обзор». Зажимаем сюда, вот. Надо зайти в папку Binary, если я это правильно говорю, Retail, вот тут все наши файлы Mortal Kombat получается. Сейчас я это все сверну, вот, чтобы долго типа не искать. И надо в нашу корневую папку Mortal Kombat, то есть сюда, с папки Unlocker, сперва открыть вот эту папку, отсюда все скопировать, либо, ну, no, извиняюсь, так, так скопировать или просто перетащить сюда но я этого не делать не буду потому что уже сделал это вот первую потом откроем вторую папочку и то же самое вот так берем эту не не, не берем папочку только вот эти и также перетаскиваем сюда да вот если это все сделали все прошло успешно заходим в Unlocker и и тут, короче, вот у меня сейчас все сработало, все на русском, до этого все было на английском. И надо еще убедиться, чтобы игра, то есть у меня стояла на английском, чтобы была на русском лучше всего. Потому что потом получаются какие-то вообще сбои, если честно. Вот, теперь тут написано «Укажите корневую папку игры». Мы нажимаем на «Поиск». Выбираем просто здесь тупо «Mortal Kombat 11». Цак. Нажимаем э, «Выбрать эту папку». Язык ставим русский, делаем загрузить все, тут вот написано все уже сгенерировано, все супер, запускаем МК-11, сейчас он все загрузит, ужасно выглядит, конечно, тут все и фейл, и все на свете написано, не знаю, как у других, но у меня написано, что типа кого-то ничего не работает, привет, здорово, кстати, вот. Зашли ему вот игру. Я не знаю, что с курсором случилось. Но их, короче, два будет теперь. Тут надо просто убедиться, что игра запущена. И вот здесь в вашем профиле вот отображаются все значки, да? То есть она должна прогрузиться. Но возьмем просто, зайдем в персонажей, выберем кого-нибудь. Скажем, у меня, например... Давайте возьмем Скарлетт. У меня, по-моему, там... Нету много, нету скинов. Вот, 39, 72, да, видно вот, что у меня 39 только открыто, 72 это полностью, да, вот. Вот этих скинов у меня нету, все, все посмотрели, да, нету у меня этих скинов. Давайте запомним какой-нибудь, ну скажем, вот этот, вот этот белый последний, да. Так, теперь надо, короче, просто э, выйти опять в меню и свернуть игру, короче. То есть выйти на рабочий стол, да? Вот, я вышел на рабочий стол. И открываю мой unlocker. Ой. Так, моментик. Где же ты спрятался? Вот он, да? Видно, надеюсь. И когда я это все сделал, надо просто нажать на э, авторежим. Так, оно будет иногда так пищать и получить профиль. Здесь пошла опять, вот, информация получена, да, то есть он уже знает, что это мой профиль и так далее. Теперь, моментик, теперь, по-моему, надо сделать синхронизировать. Да, вот, получение инвентаря и мой ник, да. Вот опять инвентарь синхронизирован. Заходим в папку equipment, то есть все, что там в игре есть, что относится именно к нашим персонажам, да, и у нас была Скарлетт, вот Скарлетт. И тут, конечно, понятно, бафы всякие и так далее, там все мне типа не надо, но можно, например, взять, где тут скины, вот скин, и вон, смотри, сколько у меня не разблокировано, да. Я, много кто берет вот так типа их, да, я просто нажимаю Ctrl-A, сразу все выделил, нажимать надо на вот эту прям стрелочку, сюда и делаем разблокировать. Тут опять пошла полоса. Так, написано готово. Получение инвентаря. Окей. Надеюсь, все сейчас пройдет классно. Да, вот все синхронизировано. Опять заходим в игру. Тут уже война идет. Зашли в игру. Не знаю, сработает, не сработает. Сейчас проверим. Обычно говорят, надо выйти из игры. Но мы проверим просто. Может быть, уже все открылось. Нет, ничего не открылось. Значит, надо все-таки, правда, выходить из игры и ее запускать сейчас еще раз. Так, как же мы ее запустим? Я ее запускал, просто заходя в эту вкладку и нажимал просто «Запустить МК». Вот. Сейчас опять это вылетит. эта штукенца. Консоль. Так. Так. Так, сейчас просто зайдем быстро в настройку персонажей. Вот. сейчас должно все загрузиться, вот мы это видим здесь, да? Сейчас уровень 1, сейчас должен быть уровень 80, по-моему, у меня. Да, вот уровень 80, заходим в настройки Персонажи. Ищем Скарлет. Так, внешний вид. И смотри, было 72 вообще-то. Сейчас уже 88 как-то стало. Не знаю. Мы хотели вот этот скин. Вот он есть. И открыли еще какие-то крутые. Вот. О, о, такие классные скины. Мне это очень нравится, кстати. Вот. Все открыли. Все какие есть. Ну, прикольно, короче. Вот, и что теперь надо делать? Ну, скажем, вот Скарлет взяли, да? Э, у нас есть вот все облики. А, ну, например, добивание там фаталити, бруталити у нас нету, да? Тоже опять э, добивание 16 из 25. Что мы делаем? Опять, короче, идем в эту консольку. Сейчас вот сюда заходим обратно, да? В Эквипмент и вот бруталки. У меня три тут. Выделяю, перетаскиваю сюда вот так, делаю разблокировать. Все, написано, все готово. У меня, короче, была проблема в том, что у меня игра на английском стояла. И язык, короче, когда меняешь на русский, то происходит error. И мне пришлось поменять игру на русский язык, Steam тоже у меня на русский я переставил. И потом во вкладочке «Профиль пользователя» я тоже поставил язык русский. А то вообще происходит какая-то путаница. Да, вот синхронизируем. Может быть, не надо выходить из игры? Ну, не знаю, не, не получается. Вот, то есть тут все равно 16 из 25. Сейчас еще раз зайдем. Нет, нет. Надо все-таки по ходу выходить из игры Ну, можно сделать так, можно все просто разблокировать да? То есть я так делаю Я просто захожу сюда Все, что мне надо, разблокировал Или всех персонажей э, Все разблокировал, синхронизировал Вышел из игры, зашел опять в игру И все, готово Вот, ну давайте пару персонажей, наверное, еще откроем Да, во вкладке э, Язык Английский есть, да, он есть. Но у меня, к сожалению, не сработало. Я не знаю почему. То есть мне пришлось ставить игру на русский язык. И только после этого э, все сработало. Вот, Ну давайте, наверное, откроем пару красивых скинов. Скажем, у Sindel. Text. Хотелось бы посмотреть... И, конечно же, хочется бруталки. Получение инвентаря. Окей, okay, окей. Okay. И... А, иконки тоже тут есть. Тоже я некоторые разблокировал. Ну, можно все разблокировать, если хочешь. Но просто надо тыкать все время вот так. Да, кстати, странно, почему с английским языком не работает. Я не понимаю. Вот. Так, это есть. Иконки. Ладно. А, еще тут есть же интро. Да, у меня даже интро, смотри, нету. Вот, интро тоже разблокируем. Это стрим как туториал, да. Просто так поставил. Так, сабзиру я уже сделал. Спаун еще есть. Вот спауна мне бы хотелось тоже. И потом проверим как раз. Так, бруталки как раз сделаем все. И сейчас еще сделаем скины. Тоже мне хочется посмотреть. Ух, сколько тут скинов еще у меня нету, оказывается. Разблокировать. А, вот еще Victory Poses еще есть. М -м -м. Неплохо, неплохо. Ну, сейчас я перезагружу пере все это. Как раз сейчас на спаун еще зайдем. Так. так, вот спаун. Вот, да, у меня тут все закрыто. Облики 14 из 40, то есть вообще ничего не открыто. Какой бы я скин хотел? Даже не знаю. Хотелось бы что-то в зеленом цвете, но что-то не очень выглядит. О, вот этот прикольный. О, вот этот мне нравится. Вот этот, запомнили? Подполковник написано. Вот подполковник, вот вы, мы его запомнили. Fatality 14.4, окей. Okay. Ладно, сейчас выйдем, перезайдем, опять через консольку. Customize. Так, консолька, опять профиль пользователя. Э -э -п -п -п -п -п -п -п. Не помню, надо синхронизировать, нет, Но ну, сделаем без синхронизации, сделаем просто запустить МК. Я на этой неделе анлокер поставил до этого все в ПВС своими ручками. А, ну да, я тоже так. Но просто уже надоело. И уже некоторые скины, которые были, их ты уже не можешь получить. Их там давали только на Хэллоуин или еще там какие-то праздники. То есть их ты уже не получишь. И это очень, очень жаль. Так, сейчас загрузится все. Вся, вся беда в том, что потом я не знаю, как этот анлокер весь убрать. То есть хочется, чтобы все скины были. То есть я все потом разблокирую. Так, посмотрим. Так. Вот уже облики 40 из 40. Я хотел... Подполковник. Вот этот я хотел скинуть. Вот, все. Поставил. Нормально. Вот этот был. <смех> Нормально. Так, вот эти тоже я разблокировал, да? Наступление, ну, ладно. Их потом я разблокирую. И фаталити. Добивание. Или я их не поставил. Так, фаталити есть. Фаталити. А, у меня только этих нету. Ну, там, такие вот интро и всякая такая ерунда. Но это ладно. И мы кого еще настраивали? О, да, тут тоже все разблокировал. Ну, кроме... Кроме насмешек. Ну, ладно, это фигня. Тоже можно все это поставить. Вот. Ну, все тогда. Это будет такой маленький туториал всех может быть потом можно будет еще поставить субтитры на английском вот ну давайте я вырубаюсь всем спасибо за просмотр